Всем доброго утра. Уже почти утро. Дорогие друзья, я хочу подарить вам ритуал. Наверное, более правильно будет сказано мольбу к богам. Каждый человек должен платить за то, что ему дается в этой жизни. Либо в начале жизни, либо потом. Но лучше расплачиваться вначале, набираться опыта, закаляться в боях, чем платить потом. За вс ⁇ что у нас Вселенная забирает, платит сто раз больше, поверьте мне. За все свои страдания и боль мы потом получаем награду. Нам возвращают удачи, нам возвращают знаниями, опытом. Нам возвращают деньгами, богатством, льготной жизнью. Кому как. Но за все страдания человеку возвращается от богов, потому что боги справедливы. Если человек достойно прошел свои трудности, если человек не нарушил законы мироздания, если человек не сотворил зла без причин, то обязательно ему вернется от мироздания старицей вернется за ту боль, которую человек достойно прошел. Если вы чувствуете, что вы в этой жизни прошли очень многое и что уже пришло время, чтобы Боги вас услышали, рассудили справедливо и вернули вам за вашу боль удачей и обновили вашу судьбу и вашу жизнь, то обратитесь к ним. Обратитесь к ним, и они вас услышат. И этот ритуал я назвала «Плата за боль». Вам нужно взять свечу темного цвета, сконцентрироваться, успокоиться, уединиться и прочитать эту мольбу к богам. И через некоторое время вы почувствуете, что у вас наступит внутреннее успокоение. И если даже не наступит, скажем, великая полоса удач, в любом случае вы начнете преодолевать неудачи. Потому что вы напомните Вселенной и Богам о том, что пройдя через боль, через мучение, вы уже достойны счастья. И они это помнят, но ваше напоминание лишний раз пробудет в них это желание прекратить ваши страдания, если пришло время. В любом случае будет обновление. Временами можно это повторить. Когда вы чувствуете, что опять накапливается определенная черная полоса, можно это повторить. Поверьте мне, что за потраченное время, за потраченную энергию, силу жизни, здоровье, вам обязательно будет возврат. Будет возврат деньгами, удачей, благополучием. Обязательно. Если мы что-то отдаем, мы что-то получаем. Если мы ничего не отдаем, мы ничего не получаем. Поэтому, если вы отдали, вы можете рассчитывать на то, что вы получите. Получите отдачу, Получите ответ. Вам заплатят за ваши страдания. Итак, расслабьтесь, успокойтесь и прочтите. О, боги мироздания, вы слышите меня. Я ваше дитя, созданное вами. Я пришла, прошла сотни адов. Я умирала и воскрешала. Я падала в пропасть и поднималась вновь. Я видела боль, разлуку и любовь. Меня предавали, мою душу терзали. Я горела в сто раз и из пепла восстала. Я вселенскую подлость и потери познала. Я рыдала и выла. Замерзала и ныла, голодала, страдала, шла по лезвию бритвы. Сердце рвалось на части от сражения и битвы. О Боге Вселенной! Вы услышите молитву. Ныне и во веки вечное скажу я. Ад закрыл свои двери, и впереди рай. Верните мне, старицей, за мои слезы и боль, за каждую слезу одарите удачи и счастьем за все, что прошла. Дайте мою награду. О, справедливые боги, я прошла испытание. Платите мне с лихвой за мои страдания. С этой минуты конец страданию. Справедливость богов мне в подмогу. Я молю, и я получаю награду. Мне вернут такой удачей, Что страдания мои окупятся во стократ. С этой минуты ад закрыл свои двери. Рай впереди. Боги мне в подмогу. Прочитайте это ночью. «Ложитесь спать». И знайте, что колесо повернется в обратную сторону. И вам начнут возвращаться ваши страдания, боль, за потери с лихвой. Но учтите, что если вы еще не страдали столько и не прошли испытания, если ваше время не пришло, то они вас услышат и смягчат удар. Но не более того. Эта мольба подходит для тех людей, которые действительно прошли очень-очень многое. И они чувствуют, что они уже заслужили отдых и спокойную, счастливую жизнь. Всем удачи и всех благ.